Раз-два-три, эхо нет, пожалуй начнем, ну, вот я начал с персонажа с именем, как его зовут? Я не туда полез Минуту подождем что то я не туда полез А что у нас с прической? Зайти в сюжетную игру-то, чем полезно ну, Ладно, начнем с этого, товарищ. Хотя неправильно. Начать нужно с этого. С черного. А как его? штыми то я не пойму что за хрень обязательно надо сидеть и вспоминать Франклин вот этого товарища заткнись зовут Франклин интересно почему он в красно-зеленых штанах так вот Франклин, с ним все понятно и все ясно. Это человек, который любит учиться, просыпаться где-то в борделях. Это аллегория. Аллегория черноголова Это в чистом виде шумерский миф. Аллегория шумерских мифов. Так что с ним все в понятном. А по теме, почему именно оба персонажа должны погибнуть. Надо рассматривать дальше, кто играет какую роль. Следующего, наверное, Тревора. Ну вот с ним все понятно. Ну, в смысле. Как с человеком? А вот что за роль играет он? Какая интересная у него машинка. Тревор играет роль Херувима. Вот этот эксцентричный такой вот товарищ. И по сути Джокер. Хитрожопый. Он Херувим. В чистом виде Херувим. И еще один есть персонаж. Это Майкл. Майкл очень любит рыбий жир. Шутка. Когда смотришь на Майкла, понимаешь, что это все-таки свиток. Ну, во-первых, играет артист соответствующий лицо вы можете узнать чье из фильмов почему он свиток свиток торы торы потому что у него двое детей один толстый один тонкий вот толстый и тонкий это два валика у него есть жена которая постоянно ему изменяет с гимнастом ну, с этим, с йогом. И жена подозревает текст, либо какие-то ну, повествования, может, что-то такое там, предисловие, я не знаю. Уходит она к йогу. Йог – это гибкие правила письма или чтения. Вот она поэтому уходит к нему, постоянно к этому йогу. Майкл Свиток Тревор хирургин. и Франклин это шумерские мифы. А теперь смотрим по теме, почему погибнут должны луба. Вот в игре играл многих удивлял тот момент что для прохождения на сто процентов нужно чтоб погибли оба персонажа я например постоянно пытался оставить тревора живым ну потому что мне это симпатичный персонаж но тревор это ключ майкл он там на протяжении всего сценария все пытается его как-то раскрыть, пытается, пытается, ну и раскрывает в итоге. Тем самым убивает он себя как Херувим, потому что Херувим это ключ, а потом Должен умереть Майкл, как свиток. Вот когда они оба умерли, когда они игроками прочитаны, поняты. Игра заканчивается, ты ее прошел на 100%. Вот в этом весь секрет. Странно, да? Ну и вот как вид троллинга, тут когда последний час, судный час, то это значит познать смысл игры, убить Майкла, убить свиток, то есть превзойти учителя. Учитель это скорее всего смысл. Тут под смыслом постоянно играют роль масон. Здесь очень пропитана игра с символикой символикой геральдикой и прочим атрибутами масонов. Сколько уже трансляций? Давайте сделаем символично, минут девять, девять-одиннадцать. То есть смысл понятен. Игра прочитана, понятно. Есть Шумерские мифы, есть Херуин, есть Майкл, есть Валики Свитка. Здесь есть все персонажи. Абсолютно все. Но тогда видео будет затянуто на 2 часа блин. Ладно. Смысл я донес. Скорее всего, он верный. Некоторые видео я пытался там что-то разместить. Есть на моем канале. У меня много каналов. Захотите что-то еще узнать? Ну, как-то взаимодействовать надо уметь. Со мной легко связаться. Со мной можно даже тупо поиграть. С голосовой внутриигровой чатом. Ладно, всего доброго.